Я формирую свою реальность, мои мысли – кирпичики, моя вера – надежный крепеж. И я верю, что все реально и достижимо. Я верю, что все мои мечты и фантазии воплощаются в жизнь. Я счастлива сама и счастлив в каждой, кто оказывается рядом со мной. Мое сердце умеет любить, моя любовь искренняя, нежная, моя душа чистая я несу в этот мир свет и добро. Мои доходы растут с каждым днем. В моей жизни появляются новые люди, деятельные, целеустремленные, которые идут по жизни вместе со мной. Моя жизнь интересна и каждый день, и каждый миг наполнен радостью и любовью.